И Бог сделал работу. Мы там были в том доме где-то часа три. И потом назад, тысячу майлов, я ехал назад домой. Это надо будет прислушиваться голосу Божьему. Недаром мы вы безумны Христа ради. Аллилуйя, дорогие мои, когда мы все в руки Божьи. Как брат напомнил, и от Иоанна написано, 15 главе говорит, Такие слова. Я истинно виноградная лоза, отец мой виноградар. Он срезает на мне каждую ведь, не приносящую плода, а ветви, на которые есть плод, он отвечает, чтобы еще больше плодоносили. Дорогие мои, это чудесные слова. Если в нашей жизни что-то бывает, как брат сказал, неудачи. Ты поставил цель. Я хочу идти за нашим Господом. Я хочу служить Богу. Дорогие, будут не Искушения, запомните, я не говорю, приди к Иисусу и у тебя все будет гладко, нет, не обмануйтесь, эти искушения Бог поможет пройти, и Бог будет всегда с тобою, это уже, я вот брат напомнил, и я вам скажу, у нас было, такое... даже здесь я еду на служение, тут время идет, и у меня колесо спускает, там какой-то болт попал. И тут получается, я не могу накачать, потому что дырка большая в колесе. И я опаздываю. Ключ у меня от церкви. Надо открыть церковь. И тут Игорь возвращается, берет ключи, но Бог дал, что мы успели. Ну, чуть задержание служения. Но Бог дал помог, и мы совершили. Эти искушения, они приходят в нашу жизнь. Эти искушения, даже помню, юноша мне один говорит, что происходит, как только я ставлю цель, служить Богу правильно, но у меня, говорит, искушения. я не могу, я проваливаюсь, я говорю, тебе получится, как брат Паня сказал, не сдавайся, не сдавайся, у тебя получится, ты молодец, ты ведешь, дорогие мои, это Господь делает. Это Господь хочет и сегодня делать с каждым. Не сдавайся, вставай и иди, не бойся. Бог никогда никого не отрынет. Он говорит, приди ко мне, и я совершу. Дорогие мои, наше служение прошло к концу.